Спасибо большое за возможность выступить перед вами. Это замечательно быть здесь с вами в Москве. Я расскажу вам о реликтовом излучении после свечения, после большого взрыва и что это нам может рассказать о Вселенной. И сначала я попробую объяснить, почему реликтовое излучение является абсолютным доказательством, как дымящееся ружьем, и о том, что большой взрыв произошел. И во второй части я расскажу о современных исследованиях в этой сфере. И давайте я сначала напомню вам, где мы находимся во Вселенной. Я думаю, что вы все это знаете. Но все-таки наша планета вращается вокруг звезды, Солнца, но это не единственная звезда даже в нашей галактике, на Млечном пути. Есть 300 миллиардов звезд, таких как наши, и... У каждой звезды есть сопутствующая планета. И одна, только если мы говорим лишь об одной галактике, о Млечном Пути, мы можем сказать, что наша галактика не единственная галактика во Вселенной. За последнее десятилетие мы исследовали огромное число галактик, там сотни миллиардов звезд. И в каждой из них, я думаю, что лучше всего показать вам данные, вот это а, настоящее наблюдение и вот это видео, сделанное во время а, настоящих наблюдений. А, так что здесь вы можете видеть а, видео, это распределение галактик, их а, полет. И это а, реальное изображение галактики и то, как она расположена в пространстве и я напоминаю вам, что в каждой из них сотни миллиардов звезд, так же, как в нашей галактике. И я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, что Вселенная огромна, что есть огромное число галактик. И было сделано удивительное открытие не только то, как много галактик но также то, что все галактики от нас движутся в направлении от нас. И так что Вселенная, она не статична. Каждая галактика, которую мы видим, она как бы убегает от нас. И на самом деле, чем дальше находится каждая из этих галактик, тем быстрее она от нас отдаляется. И вот это было удивительное открытие, которое сделал Хаббл uh, uh, давно. И uh, что это значит? Это означает, что мы, Земля, не такие ужасные, поэтому галактики хотят от нас сбежать. Uh, ну, uh, теперь мы смотрим на это по-другому. И uh, то, как мы можем это объяснить, когда мы осознаем, что само пространство расширяется, И это объясняет то, что мы видим. Потому что чем больше пространства между двумя галактиками, тем быстрее это пространство расширяется. И тем быстрее галактики отдаляются от нас. Или мы это так видим, это так представляется, что они от нас быстрее отдаляются. Каждый из а, синих точек — это галактика. И мы живем в этой галактике посредине, вот от, откуда выходят стрелки. И поскольку пространство расширяется, вы видите, что вот эти далекие галактики, кажется, что они движутся от нас быстрее. Просто из-за того, что само пространство все время расширяется. Видите, я показываю, как, как это расширение происходит и как это движение обыстряется. Но дело не в том, что мы земляне такие пугающие, а просто каждая галактика отдаляется от соседней галактики, потому что пространство расширяется. И объяснение того, что увидел Хаббл. Это то, что э, само э, пространство э, расширяется. Но если вы задумаетесь об этом, это приводит к очень удивительному выводу, потому что если вы подумаете обо всех расстояниях, которые со временем становятся все длиннее и длиннее, вы можете представить себе, как вы прокручиваете в виде Вселенной задом наперед. То есть, значит, было время, когда всю, все галактики были расположены близко друг к другу. И тогда расстояние стремится к нулю. И это не означает, что есть один центр Вселенной, а это означает, что все расстояния тогда делаются очень маленькими при этом взгляде. И в ранней Вселенной, если все там было расположено очень близко друг к другу, это значит, что ранняя Вселенная была очень-очень горячей. И это можно понять если вы сжимаете газ, то становится очень жарко. Да? Это когда вы надуваете велосипедную шину, происходит то же самое. И ранее Вселенная, на основе вот этих наблюдений, того, что пространство расширяется, ученые предложили такую концепцию, что Вселенная сначала была максимально плотная и максимально горячая в своем первичном состоянии. И вот это потрясающе горячее исход состояние мы называем Большим Взрывом. И а, теперь я хочу объяснить, как мы а, узнали, что Большой Взрыв произошел, а, потому что реликтовое излучение является абсолютным доказательством того, что произошел Большой Взрыв, а потому что а, мы а, умеем видеть вот это излучение. А, Давайте я поясню, почему большой взрыв предсказывает реликтовое излучение. Ранняя Вселенная была очень горячей и чрезвычайно плотной. И протоны, и электроны не могли находиться рядом друг с другом по отношению к нейтральным атомам. Они двигались очень быстро. И вот это состояние, вещество, которое мы называем плазмой, это когда все настолько горячее, что как будто это внутри солнца или внутри огня. И вот так было везде, потому что во времена ранней Вселенной, но за какое-то время пространство увеличилось, и оно стало охлаждаться. И хотя в ранней Вселенной это была светящаяся горячая плазма, и вот здесь показано свечение вот этим синим цветом волнами, если вы ждете, достаточно смотрите на эту модель, то Вселенная охлаждается, и электроны, электроны и протоны приходят в такое состояние, что может сформироваться нейтральный водород. И свечение и излучение тепла из этой ранее горячей Вселенной может отходить в стороны и может добираться до нас. Давайте я покажу вам видео, которое показывает это. Вы видите здесь очень горячую Раннюю Вселенную И свет От этого свечения голубого цвета И зеленые это электроны Красные протоны И внезапно Вселенная становится более прозрачной И Тогда свет может двигаться по Вселенной миллиарды лет мимо формирующихся звезд, формирующихся галактик в течение очень долгого времени и, в конце концов, доходит до Земли. И вот это излучение доходит до Земли. И вот это можно было предсказать по большому взрыву. Так что вот эта модель большого взрыва, потому что вначале это была горячая плотная плазма, даже если она охлаждается позднее, все равно есть остаточное свет, излучение света, и он может перемещаться во Вселенной и дойти до нас. Так что мы можем точно предсказать, как бы ретроспективно, то, что был большой взрыв. И, я думаю, здесь есть еще один очень интересный момент. Люди часто думают, что космологи что-то себе воображают о прошлом, но это не так. На самом деле мы можем видеть прошлое, и мы можем думать об этом таким образом. Даже если вы смотрите, например, другой угол комнаты, вы видите не угол комнаты сейчас, а как бы немного в прошлом. Потому что свет оттуда все-таки несколько наносекунд идет до вашего глаза. Если вы посмотрите на звезду, которая находится очень далеко, вы видите звезду, и, может быть, которая была миллионы лет назад, потому что свет от нее доходит до нас за очень длительное время. Так что мы можем а, представить себе, что у нас такой волшебный взгляд, что мы можем заглянуть очень далеко в темноту, на очень большое расстояние. В конце концов, вы заглядываете настолько далеко в прошлое, что вы видите вот это свечение от а, большого взрыва. И это другой способ подумать о реликтовом излучении, когда мы заглянули взглядом так далеко во времени и пространстве, что мы увидели вот этот первичный болит шар огня. Так что я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что теория Большого взрыва дает возможность предсказания, то, что мы можем видеть свет от первичного болида. И, может быть, вы заметили, что если вы гуляете вечером и вы смотрите на ночное небо, вы не видите море огня, ну, разве что что-то совсем уж не так бы пошло, потому что увидели бы. Так что это э, темное небо, и вы не видите там горячую плазму. Почему это так? И э, по той причине, что свет растягивается. То есть мы, мы могли бы его увидеть в ранней Вселенной, но вот это расширение растягивало свет, так что наши глаза, невооруженным глазом мы не можем видеть, Потому что этот невидимый свет — это реликтовое излучение, и наш взгляд не может видеть эти микроволны. Но можно построить искусственные глаза, микроволновые телескопы и смотреть на ночное небо, и тогда вы увидите вот это послесвечение, которое осталось от большого взрыва. Это вот как раз и есть реликтовое излучение. И вот это то, что ученые обнаружили более 50 лет назад, случайно была такая исследовательская группа в Принстоне. Они подумали, что они смогут найти релектовое излучение. Они стали строить телескоп, но тут они обнаружили, что другая группа ученых случайно обнаружила доказательства реликтового излучения. Это а, ученые Пензес и Вилсон а, а, в а, лаборатории в Билл. И почему они обнаружили вот это после освещения? Они, на самом деле, хотели настроить свои телескопы правильным образом, а они у них никак не настраивались. И а, тогда они а, пос построили а, антенну и... И они хотели протестировать оборудование, но это не сработало. И всегда было шум, который мешал их телескопы, они никакого не могли настроить. Так что они старались избавиться от этих шумов, которые мешали их измерениям. И они протестировали каждый из а, компонентов а, вот этого телескопа, типа рупор. А, и есть такая знаменитая история, что им все время казалось, что хулиганят голуби, и а, что на самом деле посторонние шумы создаются а, из а, того, что а, там голуби создают помехи, да, и их помет каким-то образом, создает этот фон. И на самом деле тут есть темная сторона, которую я узнал, что на самом деле они не отловили, на самом деле, этих голубей. В общем, один из них купил ружье, этих бедных голубей э, застрелил, вот, потому что они были уже, в общем, настолько э, фрустрированы из-за того, что их оборудование не работало. Но в конце концов они э, поняли, что э, это не голуби, не проблема с телескопом. Они поняли, что тот шум, который они регистрируют, это не шум, а сигналы из ранней Вселенной. Это то самое эликтовое излучение, то, которое было предсказано теми, кто разрабатывал теорию большого взрыва. То есть что они выяснили? Они выяснили, что излучение, которое поступает из ночного неба, и поступает отовсюду именно это мы видим на этой очень простой диаграмме мы взяли изображение ночного неба развернули его и сделали проекцию на этот слайд а зеленый цвет означает всего лишь что в принципе яркость, которую мы обнаружили является одинаковой практически во всех направлениях куда бы они ни посмотрели на этом небе Итак, они нам об этом сообщили, и они получили хорошее подтверждение того, что да, большой взрыв действительно состоялся. Но ученый народ упрямый, поэтому некоторые ученые начали, например, Хойл в Кембриджском университете начали говорить, да нет, это какое-то другое излучение, это не реликтовое излучение. И каким то образом было однозначно доказано, что это именно оно? Дело в том, что реликтовое излучение является свечением в горячей плазмы. И поэтому у него должен быть определенный цвет. Это может с тем, что когда мы нагреваем, например, кусок металла, или ну, берем железо, железо начинаем нагревать, и оно начинает определенным образом светиться. И здесь мы получаем свечение черного тела. Вопрос вот в чем. Реликтовое излучение. Генерирует ли оно излучение черного тела? И вот и вот эта непрерывная линия показывает прогнозные показатели электровозлучения. в последующие годы ученые все лучше и лучше могли изменить этот спектр и мы видим здесь яркость, это функция чистоты, то есть света и данные экспериментов начала 90-х показаны вот здесь и как мы видим, они все находятся в очень хорошем, очень хорошо совпадают Собственно говоря, мы видим почти идеальное совпадение с моделью Большого Взрыва То есть это спектр, который, который предсказан был в отношении темного тела Мы видим невероятно точное подтверждение того, что вот это излучение, которое приходит из неба отовсюду является в самом деле после послезвечением Большого Взрыва, который был описан в рамках модели Большого Взрыва То есть это и есть то самое реликтовое излучение это четко подтверждение того, что большой взрыв был, и мы это видим именно в этом излучении. Okay. Ну что ж. Я надеюсь, что я сумел вас в этом отношении уберить. Теперь мы понимаем, что большой взрыв действительно состоится, потому что мы его видим. А теперь давайте с вами поговорим о том, что еще мы узнали из наших наблюдений за реликтовым наблюдением. И особенно э, из -за наблюдений, за паттернами этого излучения можно, например, задать вопрос смотрите мы видим вот это реактивное излучение, которое приходит отовсюду и поначалу может показаться, что оно абсолютно равномерно, единообразно откуда бы оно ни приходило оно э, имеет одинаковую яркость и это странно, потому что наша Вселенная на самом деле не единообразна Поэтому ученые попытались повысить контрастность изображения и понять, останется ли оно таким же единообразным повсюду. Итак, сначала контраст увеличили в тысячу раз за несколько десятков лет, и по-прежнему ничего не было обнаружено. Ученые по-прежнему видели одинаковую яркость из этих на этом направлении и, и на этом направлении. И в конечном итоге, в начале 90-х, в рамках нескольких экспериментов, которые... Наверное, более интересный эксперимент КОБИ и также российские эксперименты ученые наконец-то смогли достаточно сильную по контрастность увеличив ее в сто тысяч раз и в первый раз ученые обнаружили расхождение в яркости этого реликтового излучения в разных местах что мы видим на этом изображении? мы видим, что яркость вот этого послесвечения является функцией того, куда я смотрю на ночном небе. И там, где излучение, излучение красное, оно несколько ярче, там, где оно сине, оно несколько менее яркое, чем среднее значение. Понятно, да? То есть, вот эти свойства, в этом, это есть отдельные свойства этого большого огненного шара, который мы наблюдали в первичной Вселенной. Да, да, вы правы. Дело в том, что мы не можем это видеть своими э, своим глазами. Поэтому наша задача определенным образом настроить э, цветность, цветность микроволновым таким образом, чтобы вы могли э, это принять. Если бы вы могли верить в микроволновом диапазоне, вы бы видели именно так. Да, пожалуйста, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь меня перебивать. Только, уважаемые коллеги, говорите в микрофон, чтобы все остальные тоже могли слышать. Ответ. Мы знаем, как измерить яркость. У нас есть специальный приборы, которые могут измерить яркость в микробаном диапазоне, как функция того, куда я смотрю. То есть мы ходим, смотрим на отдельный участки неба, и мы записываем значение его яркости, и потом это просто заносим на наш график. В итоге мы научились это делать очень хорошо. После того, как мы запустили спутник Коби, мы запустили еще один спутник, WMAP, он сделал еще более качественные картинки, он увидел гораздо более мелкие детали. И, наконец, спутник планка, который был, который работал э, последние пять лет, и также наземные телескопы. То есть сейчас мы пришли к тому состоянию, когда у нас есть отличные, очень четкие изображения практически со всеми свойствами по яркости нашего электровозлучения И здесь мы видим изображение, реликтового, изображение реликтового излучения, и опять же, это реальное изображение той вселенной то есть это можно назвать также поверхностью этого огненного шара большого взрыва и опять же, в тех местах, где картинка красная это излучение несколько ярче а там, где картинка синяя это излучение несколько слабее обычного опять же, хотел бы подчеркнуть это реальная картинка прошлого это картинка того, как вселенная выглядела 13 миллиардов 800 миллиардов лет назад вскоре после большого взрыва и хотел бы опять же напомнить как это все выглядело, смотрите после свечения, затем свет путешествия по вселенной достигает нашего телескопа и затем с помощью телескопа мы составляем карту яркости всего пространства которое находится вокруг нас и здесь вы видите из иллюстрацию этой картинки ну что ж, хорошо Итак, мы с вами увидели э, э, изменения в паттернах яркости. Почему они возникают? Что это такое? Почему мы наблюдаем более яркие э, области и другие менее яркие области? Есть простое объяснение. В некоторых областях Мы, находится несколько больше вещества. И в этих областях, где вещества больше, там больше фотонов. И поэтому они кажутся более яркими. Это понятно, да? То есть вот эти паттерны, вот эти изменения яркости соответствуют изменениям плотности вещества в ранней Вселенной. Почему это важно? Почему важно то, что мы видим? Эти паттерны, почему видно, почему важно делать эти наблюдения. Но ну, прежде всего, это важно, потому что позволяет нам понять эволюцию вселенной. Смотрите, как это все получается. Посмотрим на реликтовое излучение, и мы видим красное пятно. Это означает, что это яркое пятно. Яркое, оно потому, что там больше вещества, чем среднее значение. И можно спросить себя, а что произойдет в том месте, где вещество больше среднего? Ну, там гравитация выше среднего значения. Это означает, что оно начинает притягивать еще больше вещества. И тогда это вещество коллапсирует, становится еще плотнее. И гравитация растет еще сильнее, притягивается еще больше вещества. И мы наблюдаем такое нарастающее коллапсирование, которое в итоге приводит к формированию галактики, звезд, планет и человека. Когда мы наблюдаем вот эти паттерны, то это очень важно, потому что мы видим картинку прошлого. Это картинка Вселенной, того, как она выглядела 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. То есть, это картинка Вселенной в ее далеком детстве, и мы понимаем таким образом, как яркое пятно в излучении из-за того, что там вещества больше, за миллиарды лет преобразовалось в галактике в звезды, ну и в планеты и в человека. Собственно говоря, мы даже можем моделировать, как это работает. Сейчас я покажу вам модель таким, того, каким образом ранее вселенная начала развиваться. Это, она изначально была практически в неизменном состоянии, но в некоторых местах там было несколько больше вещества, и это соответствует тому, что мы сейчас видим на карте излучения. И затем постепенно вы увидите, как гравитация начинает формировать галактики и другие структуры. Смотрите, вот возникает Вселенная. Затем гравитация приводит к этому коллапсированию, к этому сжатию. Вот из из изначальная Единообразная Вселенная, она практически единообразна, то, как мы это видим в электровом излучении, но это превратилось постепенно в нашу нынешнюю Вселенную Это важно, потому что это картинка Вселенной детства, и мы понимаем, каким образом она связана с тем, что мы видим сейчас То есть это самая главная причина, почему это важно Далее Если подумать о том, что, если вы скажете, что это объяснение вас не удовлетворит, то я согласен, потому что возникают другие вопросы. Хорошо, мы понимаем теперь, что галактики возникли из этих малых флуктуаций, малых изменений в излучении. Но откуда взялись все эти изменения, эти флуктуации? Это другой вопрос. Я об этом поговорю чуть позже, в конце моей презентации. Итак. Первая причина. Мы видим паттерны в излучении. Это важно потому, что это позволяет нам понять, каким образом нынешняя структура эволюционировала изначально. Но причина номер два, по которой эти паттерны для нас важны, заключается в том, что мы можем использовать их как инструменты для того, чтобы понять, для того, чтобы узнать о свойствах нашей Вселенной. И эти измерения сейчас достигли такого качества, что мы можем уже измерять с точностью до процента и узнавать и состав Вселенной, возраст Вселенной, геометрию Вселенной. Просто исходя из того, каким образом эти флуктуации, эти паттерны в свое время появлялись. Давайте я вам попробую показать, как это все работает. Приду пример. Предположим, мы хотим понять размер Вселенной. На основании паттернов, которые мы наблюдаем в реликтовом излучении. Ну, мы можем рассчитать физический реальный размер этих, этих паттернов. Сейчас пока оставим это без дальнейших деталей. Просто мы можем рассчитать размер типичного пятна. Стандартного пятна на нашей картине. И тогда мы можем вычислить, насколько далеко находится излучающая поверхность электроизлучения просто на основании ее, ее размера. Потому что мне известен размер. Если этот предмет на небе выглядит очень большим, крупным, то это означает, что может быть это все недалеко, и Вселенная также невелика. Если этот предмет кажется маленьким, то это означает, что находится далеко и Вселенная уже достигла больших размеров. То есть на самом деле то, что мы видим, мы можем это сопоставить с тем, насколько близко или далеко находится источник излучения. То есть только на основании того, как мы видим эти предметы, мы можем определить размеры Вселенной. Вопрос есть, коллеги? Ну, хорошо, можем судить потом. Ну, на самом деле, это дает нам не очень точная информация. Мы можем посмотреть на это. Ну, в общем, да, мне кажется, что это крупное. Хорошо, а как это можно выразить в числовом измерении, как это можно измерить точно? Ну, это слайд технический. но не беспокойтесь, если даже чего-то не поймете. Мы, собственно говоря, можем измерить, измерить количество... Мощный, спектр мощности этот спектр мощности нам говорит вот о чем он говорит нам о силе этих паттернов выраженной как функция того насколько крупными они кажутся нам насколько большой угол они занимают на небе то есть, мы берем э, этот спектр э, мощности, берем его как, э, как э, функцию от углового размера на небе. И тогда мы можем просчитать, каким образом спектр мощности должен э, э, выглядеть в зависимости от размера Вселенной. Или, например, в зависимости от геометрии Вселенной или от состава Вселенной. Мы можем поиграть уже с этой теоретической моделью и, наконец, получить что-то, что уже начинает похоже, быть похожим на данные. И тогда мы можем посмотреть... О, смотрите, вот тот возраст, который мы искали, для того, чтобы это было похоже на то, что нам нужно. То есть, именно таким образом, э, э, э, наши измерения, которые мы здесь показали синим цветом, совпадали с нашими теоретическими предположениями. То есть мы можем очень много узнать, мы можем узнать огромный объем информации благодаря не только тому, э, не, не только о том, каким образом формировалась структура из э, исходных флуктуаций, из исходной плотности, мы можем также узнать и о возрасте Вселенной на основе паттернов этого излучения. 13 миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов плюс минус ноль тридцать семь миллиардов. Это может достаточно хорошо. Диаметр Вселенной, пространство плоское, состав Вселенной. Давайте мы с вами поговорим о том, что нам известно о составе Вселенной. Из чего Вселенная состоит на основании реактора излучения. Что ж, на основании спектра мощности реактора излучения мы узнали очень точно, что атомы, что... Обычное вещество, состоящее из атомов, составляет всего 5% Вселенной. Только 5% Вселенной сделано из, состоит из нормальных атомов. Независимо от того, будто то или галактики, звезды, люди, что угодно. Только 5%. Порядка 25%. Состоит из того, что выглядит что достаточно странным. Это так называемое темное вещество. Нам это известно из реликтового излучения. Что такое темное вещество? Это вещество, похоже на обычное, только оно невидимое. Это не некая такая материя, которую мы не видим. Нам известно, что оно там есть, потому что у него есть притяжение, гравитация и нам известно, что... нам это известно не только из исследования электрического излучения но также и из вас других измерений, перепроверок то есть нам с точностью известно, что большая часть вещества является темным веществом и нам известно, что его, его объем 24% но, но при этом темное вещество еще не самое странное, что там во Вселенной есть большая часть энергии Вселенной, на основании исследования электроизлучения мы к этому пришли, и исследования были очень точными Это, так называемая, темная энергия И мне кажется, темная энергия гораздо страннее, чем темное вещество На мой взгляд, темное вещество ничего, ничего такого особенного себе не представляет Ну, просто какие-то частицы, другие поля, другие силы может быть, они отличаются от электромагнитных сил просто не, не видно. Но темная энергия, на мой взгляд, это уже нечто действительно странное. Темная энергия является формой энергии, которая не, не притягивает к себе обычные вещества, как энергия. Наоборот, отталкивает именно она и ускоряет расширение Вселенной. То есть, представьте себе, мы подбрасываем мячик, и вместо того, чтобы замедляться и затем начать падать назад, он сначала замедляется, а потом, наоборот, очень быстро куда-то улетает. То есть, это очень странное поведение мы наблюдаем. Кроме того, это нас несколько расстраивает, потому что темная энергия составляет сейчас основную часть Вселенной. А что это означает для будущего Вселенной это означает, что расширение Вселенной будет ускоряться все больше, больше и больше в дальнейшем Вселенная будет очень пустой и будет нас выгонять в абсолютную депрессию ну что ж ну, мы все это выяснили исследуя реликтового излучение и, я думаю, что это можно все резюмировать, когда я покажу вам такую желтую прессу, таблоид британский. И это действительно название статьи, что вот эта темная вселенная, которая была обнаружена внутри нашей вселенной, и это проклятие для человечества. На самом деле это через 15 миллиардов лет... И я понимаю, что, конечно, это реальные новости, но просто глупые. Так что, если вы беспокоитесь о сотнях миллиардов лет в будущем, то тогда да, тогда это ваше. И с из реликтового излучения мы узнаем очень много о нашей Вселенной. Мы узнаем, что, с одной стороны, мы живем в очень простой Вселенной, где мы можем симулировать и на компьютере предсказать все, на основе смоделировать все, что угодно. Это, а, мы увидим, сколько у нас темная энергия. И мы знаем эти цифры отлично в связи с реликтовым излучением. Мы знаем возраст, вселенная, с чего она сделана, ее размер. А мы можем посмотреть даже на время Большого Взрыва и понять, как древняя Вселенная взаимосвязана с современной Вселенной. И как космологи мы должны быть рады, потому что мы разобрались почти во всем. Но с другой стороны, если мы смотрите на все это честно, или если мы смотрите на комментарии к этой статье, как у людей разные точки зрения, и они говорят... Ну ладно, 70% Вселенной состоит из чего-то, что мы не понимаем, а 30% из чего-то еще странного. И это... Ну как это вообще может взорвать Вселенную? Это ерунда какая-то. И на самом деле это неправда, но в этом есть некая мысль, что с одной стороны мы знаем многое, и мы смогли выяснить очень много информации, Но одновременно из-за этого мы начинаем понимать, как мало мы знаем. И мы даже посчитали. То есть 71,4% мы не знаем. И еще 24% тоже не, не знаем на самом деле. То есть это и темное вещество, и темная энергия. То есть мы поняли, как мало мы знаем. И, и это... Приводит нас к последней части лекции, что мы стараемся понять сейчас и над чем мы работаем сейчас, когда мы изучаем реликтовые излучения. И я думаю, что здесь есть три больших вопроса, на которые мы должны найти ответы. На первом вопросе я не буду говорить о том, что такое темная энергия. Многие люди очень стараются и теоретически, и практически это понять с помощью наблюдения. Я не буду вам об этом сегодня рассказывать, но я хочу рассказать вам о двух других больших вопросах. Что такое темное вещество и где оно находится в нашей Вселенной? И также расскажу вам о попытке понять, что произошло в самом начале Вселенной до реликтового излучения от минус 10 в минус тридцать двух. Да? Угу. А, и то то где находится? Давайте я начну с того, где находится темное вещество и что это? И я стараюсь составить карту темного вещества, потому что это может рассказать нам о свойствах этого вещества. И как можно составить карту чего-то, что вы не видели? На самом деле трудно понять, где находится что-то, что вы не видели. И то, как мы это делаем, мы применяем непрямое, мы изучаем непрямое воздействие. Потому что мы не видим это, это излучение прямым образом, но у него из, ä, у этого вещества есть гравитация, и это влияет на то, как реликтовое излучение путешествует по Вселенной, как оно движется. Да, то есть реликтовое излучение да, возникло давно, и мы 응, видим, мы используем телескопы, там происходит отклонения в гравитационном смысле. И, и мы видим дополнительные паттерны, которые а, добавляются к реликтовому излучению. И мы видим здесь глубокую структуру, которую я поместила над реликтовым излучением. И Хотя вы не видите а, темное вещество а, непосредственно, но вы видите воздействие его на релектовое излучение. А, потому что света огибает а, вот, а, это темное вещество, как комок темного вещества. А, и, и это увеличивает а, а, релектовое излучение. Я думаю, что вы можете видеть вот это растяжение а, по сравнению с этими двумя точками. И Здесь мы ищем паттерн растяжения фоновым образом и в связи с реликтовым излучением. И здесь я вижу большую структуру темного вещества. Так что мы можем взять свои карты реликтового излучения и составить карты всего темного вещества. Вот эта карта, которую я сделала темного вещества. И в частности цвета показывают вам сколько темного вещества в определенном направлении, так что это карта небо и каждая точка это какое-то направление в небе. И скоро у нас получается карта, где мы смогли картографировать все. И за следующие пять а, лет мы сделаем а, такие всеобхватные а, карты тёмного вещества, и мы сможем понять, сколько тёмного вещества находится а, во всём небе. И сейчас мы картографируем всё тёмное вещество по всей вселенной. И это будет очень интересно, а, потому что мы можем использовать это для того, чтобы проверить, выглядит ли это так, как мы ожидали, что такое темное вещество. И это будет влиять на то, как оно сжимается, как, какие структуры оно формирует. И вот почему это линзирование может быть проблемой. Так что вот это первая тема, на которую... Uh, я сосредоточился uh, стремлением понять, что такое терминное вещество и как оно распределяется. Um, вопрос, к сожалению, не слышно. Пожалуйста, говорите микрофон, иначе переводчики не могут перевести. Да, слово ⁇ да, оно не имеет уж таких негативных коннотаций, но можно увидеть непрямым образом, потому что есть притяжение из гравитации, то есть он не рассеивается, свет не излучает непосредственно, но мы видим через, это через гравитацию. И давайте теперь я перейду к части своей лекции. Расскажу вам о современных исследованиях реликтового излучения, когда мы стараемся понять, что произошло в самом начале возникновения Вселенной. Мы все еще этого не знаем. В частности, можно задавать взаимосвязанные вопросы. Это прежде всего... Что вызвал этот взрыв во Вселенной я сделаю очень большой и очень гладкой, и очень плоской в начале Но с другой стороны Хотя что-то могло взорвать Вселенную А что? почему она все-таки получилась не, не одинаковой и не полностью плоская? Даже в самое раннее время мы знаем из реликтового излучения, что были небольшие флуктуации плотности, что в некоторых местах во Вселенной все-таки было немного больше вещества, а в некоторых немного меньше вещества. И другой вопрос о, о начале, это не то, что взорвало Вселенную, а что создало вот эти небольшие флуктуации плотности, из-за чего возникли эти небольшие различия в количестве вещества в той или иной точке. И вот этот вопрос о том, что в Сыровую Вселенную у нас есть, почему возникли фактуации, у нас очень хорошая теория. Это то, что мы называем космической инфляцией. Давайте я попробую объяснить вам, что такое космическая инфляция. Или инфляционное расширение. Здесь мы можем предположить, что существует определенное вещество, если мы понимаем, что оно делает, оно а, в, раздувает, взрывает вселенную. То есть там есть негативное давление, а, и, и оно раздувает миллиарды, миллиарды раз за долю секунды, крошечную долю секунды. И то, как это может происходить, тут есть несколько подходов, это могут быть несколько разных вещества, но все равно то, что это расширяется по экспоненте. И, и так мы понимаем, как Вселенная становится большой и плоской. И после того, как люди предложили концепцию инфляционного расширения, они поняли, что это объясняет, откуда берутся вот эта флуктуация, почему есть небольшие различия, почему где-то вещества немного больше, где-то немного меньше. И я думаю, что это красивая идея. Это что вот это быстрое расширение, оно соединяет микроскопический малый мир, которым управляет квантовая механика, с большим, ну так скажем, реальным или макроскопическим миром нашей Вселенной. Так что давайте я объясню, что я имею в виду под этим странным микроскопическим миром квантовой механики. Итак, квантовой механики, Главная идея в том, что у нас есть всегда неопределенность, от которой невозможно избавиться. То есть всегда есть некая степень случайности. Поэтому, даже если мы смотрим на пустое пространство, то оно никогда на самом деле не является пустым. Всегда есть небольшая рандомная флуктуация э, в отношении количества энергии. Если внимательно присмотреться, если посмотреть в течение короткого времени на короткую дистанцию. Давайте вам покажем модель пустого пространства в, в квантовой механике. Вот это пустое пространство, если посмотреть очень э, пристально в квантовой механике. Что мы здесь нарисовали? Это энергия. Так, так, сейчас попробуем разобраться. Ну, в общем, вы видели, как это работает. Есть случайные флуктуации, количество энергии в отдельной точке. Энергия, которая возникает и, и исчезает даже в пустом пространстве. Это связано с, с этой э, неизбежной случайностью всего. Обычно мы это просто не замечаем. Потому что это происходит в очень-очень малых масштабах, и мы этого просто не видим. Но, когда произошла инфляция, то, э, она, то э, э, э, инфляция взяла вот эту одну небольшую флуктуацию, которая незаметна. И она увеличила ее в миллиарды, миллиарды, миллиарды раз и сделала ее реальностью. Она придала ей размер Вселенной. Именно это является источником вот этой флуктации энергии и пространства. Именно это и привело к флуктациям, которые мы теперь наблюдаем в реликтовом излучении. То есть, это инфляция невероятно быстро увеличила одну из этих рандомных флуктаций и сделала ее огромной. И именно это привело к тому, сколько э, мы наблюдаем плотности и энергии в конкретных точках. Мы видим это на карте релектового излучения, эти небольшие расхождения в плотности. И вот эти квантовые флуктации э, здесь показаны как яркие точки сначала на нашей модели, затем мы это видим на карте реликтового излучения, и затем, спустя миллиарды лет, это все сколлапсировало и создало галактики. То есть вот эта потрясающая идея инфляции, она привела к тому, что именно благодаря этому и мы возникли, возникли нашей галактики. Все это произошло благодаря вот этим рандонным флуктуациям в вакууме 14 миллиардов лет назад, которые потом расширились и создали нашу Вселенную. Но ну, мне кажется, что это просто здорово. Это, конечно, может быть, вам покажется чем-то очень ненадежным, чем-то да, притянутым за уши, но у нас есть очень хорошее подтверждение того, что это действительно было. Если хотите, я могу в рамках вопросов и ответов уйти в подробности, а сейчас могу сказать следующее. Если вам кажется, что происхождение этих флуктаций, они являются рандомными, то на основании этого предположения мы можем предложить множество последующих событий. П потому что у этих флуктуаций отличное гауссовое распределение, и они должны они должны иметь определенную форму на спектре мощности. Они приводят к созданию практически плоской вселенной. То есть мы можем делать массу предположений на основании того, что мы. Сначала предположили, а потом подтвердили. То есть у нас есть масса подтверждений того, что изначально может, казалось бы, идеи. Подтверждение того, что именно вот эти рандомные флуктуации привели ко всему, что мы сейчас наблюдаем в вселенной. Однако есть еще одно предположение, которое мы пока еще не смогли подтвердить, доказательство, котором мы пока еще не нашли. Сейчас мы над этим работаем. Это предположение следующее. Инфляция была настолько стремительной, настолько мощной, что она должна привести к возникновению гравитационных волн, волн во времени. Um, yeah, да, хорошо. Uh, как, uh, да. Как вы, как вы пришли к выводу, что это было именно 380 тысяч лет, прежде чем возникло yeah. реликтовое излучение? Да, очень um, хороший вопрос. Ну. Собственно говоря, ранее Вселенная была большим сгустком плазмы. А в плазме существуют звуковые волны, как, как, как рябь на поверхности озера. Эта рябь начинает путешествовать по поверхности. И мы можем видеть, насколько далека, далеко эта рябь дошла, и благодаря этому мы можем понять, сколько времени прошло с, с самого начала. Вы как... Вы хотите еще вопросы задать? so correct me if I'm if I'm wrong. So this uh, this this uh this c uh yeah. I, so Напоминаю, что очень многие считают, что большой взрыв, очень многие считают, что большой взрыв, это была одна точка, с которой все взорвалось и начало распространяться. Но это неправильный подход. Точке, только с точки зрения расстояния, все расстояния между любыми объектами были равны нулю. Но это не означает, что у нас не было а, а, некого среднего значения. Все расстояния бы с, с до нуля. Мы как, можно продолжать основную лекцию или, или как? Да, да, реликтовое излучение. Собственно говоря, один процент статического электричества в электричестве это все реликтовое излучение. Да, хорошо, давайте продолжим. Прошу прощения, я буду я стараюсь говорить особо медленно. Итак, как я же говорил, у нас э, есть некий прогноз, э, подтверждение которого мы пока не нашли. И, э, тот факт, что инфляция должна генерировать гравитационные волны должен в значение проявляться в виде э, паттерна э, поляризации по э, B-варианту. Э, по Это означает, что мы должны увидеть э, какие-то особые типы э, паттер, паттернов, в, в, в, в, в вихревых паттернов. То есть, если мы найдем такие паттерны, то мы увидим подтверждение того, что э, гравитация также лежала в самом основании Вселенной то есть, то есть наша задача обнаружить эти паттерны эти неопрожимые доказательства того, что все это было и мы хотим их найти не только для того, чтобы подтвердить, что именно инфляция является нашей правильной теорией но чтобы понять физику ранней Вселенной в деталях Если мы будем изучать мощность этой, этого сигнала поляризации, то мы можем тогда вычислить, какие различные модели, какие различные идеи нашей теории инфляции являются наиболее верными. Потому что здесь представлены различные варианты того, как инфляция, как физика ранней Вселенной на самом деле действовала. Если мы сможем исследовать эти сигналы поляризации по типу Бай, то прежде всего можем подтвердить, что эта поляризация действительно состоялась и второе, мы можем понять именно каким образом действовала физика ранней Вселенной ну что ж именно этим мы сейчас и занимаемся в наших исследованиях электроизлучения. несколько лет назад нам казалось, что мы нашли, обнаружили эту поляризацию ну, конечно, но, но не мы, а другая группа исследователей например, эксперимент Байцепт-2, как казалось ученым, смог обнаружить подтверждение этому факту. Но на самом деле выяснилось, что они допустили ошибку, когда удалили из нашей галактики загрязняющий элемент. Потому что наша галактика также дает некие помехи популяризации. Они считали, что это нужно удалить, но сделали это неправильно. Но на самом деле выяснилось, что они просто обнаружили пыль, которая распространена по галактике но затем, в следующем десятилетии, было предпринято очень серьезное усилие по исследованию этой полиэзации на новом принципиально новом уровне я сейчас вам покажу ряд этих экспериментов, в которых я принимаю участие например, вот это космологический телескоп в Атакаме вы видите в средней части сам телескоп Сюда поступает электроизлучение оно начинает отражаться, и мы можем вставлять карту поляризации. А в скором времени у нас будет еще более качественный телескоп, который будет в 100 раз более чувствительным, чем Атакамский. Потому что это будет большая решетка из 10 телескопических тарелок, которые также расположены в пустыне. То есть, мне кажется, в ближайшие 10 лет мы будем открывать очень интересные факты, и которые помогут нам получить эти сигналы популяризации и подтвердить наши теории. Ну что ж, на этом я хотел бы подвести итоги. Я надеюсь, что мне удалось вас убедить в том, что, с одной стороны, нам удалось очень много узнать про ликтовое излучение. Мы знали о возрасте Вселенной. Мы знали о том, из чего Вселенная состоит. И э, нам даже известна конечная судьба Вселенной. И теперь мы понимаем, каким образом наши галактики, наши звезды сформировались из тех исходных семян, структуры, которые были созданы в самом начале. Но на самом деле мы также поняли, насколько мало нам известно. Нам предстоит еще очень много узнать. Нам нужно ответить на такие важные вопросы, как, например, что такое темная энергия, что такое темное вещество и что происходило в начале Вселенной. И я не знаю ответа ни на один из этих вопросов, но я верю, что релектовозвлечения по-прежнему будет нам давать множество различных важных сведений обо всем об этом. Большое спасибо за внимание. Ну что, теперь вопросы. Спасибо за эту очень интересную лекцию. Это было очень приятно послушать вам. Я думаю, что ответ будет 42, да, с автостопом по вселенной. Лекция очень интересная, но она очень сложная для меня. Но у меня есть один простой вопрос. все таки были ли американские астронавты на Луне, или они там не побывали? Я думаю, что у вас есть это тайное знание, да? Видите, наверное, русские, да? Говорили об этом, да? Но, по крайней мере, это не связано с реликтовым излучением. Я думаю, что у меня очень обычный вопрос. Ну, я хочу спросить об одном интересном моменте, в связи с тем, что вы рассказывали, получается, что атомы и пространство расширяются, и почему не происходит искажение моего тела, например? Независимо от того, расширяются расширяется вы или нет, это зависит от влияния гравитации всей Вселенной и гравитации вашего непосредственного окружающей среды. Если вы в очень плотной среде, то вот это главный источник гравитационной эволюции. Ну, может, я, конечно, расширяю сейчас... Но вообще на самом деле мы не расширяемся в связи с тем, что Вселенная эволюционирована на нас, влияет гравитация Земли, гравитация Солнца, и здесь Вселенная для нас не важна в этом плане. Но если у вас есть какая-то зона с очень малой плотностью, и там происходит космологическое расширение, то там это влияет на вас. Но действительно, тут а атомы не а, растягиваются, не, не отходят друг от друга. То есть мы рассматриваем здесь расширяющую силу. Получается, что наша гравитация, там, где мы находимся, она мешает нам вот так расшириться, да? Таким образом, о котором вы говорите. Вот этим 24%, что может быть альтернативой темному веществу? Вы показали карту да, распределения темного вещества, и вы говорили, что есть белые пятна. Но это знаете как шутка по поводу темного вещества с белыми пятнами. Но я составила картинку о том, насколько мощное линзирование. И вот эта мощность линзы, да, она подсказывает нам как раз о количестве темного вещества. Поэтому я составила эту картинку. А, ну это, да, это хорошая мысль. Ну какие альтернативы темному веществу? А, ну, может быть они такие немного глупые, но мне кажется, есть хорошая альтернатива темная энергия. Многие люди говорят, может быть нет никакой темной энергии, может быть вообще теория гравитации неправильна. Я думаю, что для темной энергии это подходящее, без нее так можно сказать. Но для темного вещества, на самом деле, есть очень много доказательств, которые показывают, что она не взаимодействует, за исключением взаимодействия через гравитацию. Так что мы видим реликтовые излучения. Давайте я вам дам некоторые примеры. Мы знаем, что э, это не может быть не, неправильная теория гравитации. Она не может быть неправильная, потому что если два объекта сталкиваются, то га газ останавливается. Но э, темное вещество, которое мы видим с помощью линзирования, оно как бы проходит насквозь. И это независимое вещество, которое не является частью газа. Э, поэтому мы знаем, что это как бы такого рода частицы и также мы знаем, что должно быть темное вещество, то как мы переходим в связи с тем, как мы переходим от реликтового излучения к галактикам. Если вы посмотрите на вот это видео здесь, давайте вернусь немного. Вот это видео, где мы показывали моделирование то, как флуктуации сжимаются, схлопываются. И вот эта модель, если у вас нет темного вещества, то у вас недостаточно времени, чтобы перейти от маленьких флуктуаций к очень плотным объектам, которые у нас есть сейчас. Просто недостаточно гравитации, чтобы вызвать вот это схлопывание. Так что вам нужна дополнительная гравитация, которая происходит от темного вещества. Или галактики слишком быстро движется по своим орбитам, и на самом деле нужно темное вещество так, чтобы не оставлялось скопления. Мне кажется, что для темного вещества нет какой-то привлекательной научной альтернативы, а вот для темной энергии есть. Спасибо вам большое. Расскажите нам один или пять интересных фактов о Вселенной. Боже мой! Пять самых интересных фактов. Так-так. Я надеюсь, что я некоторые из них уже упомянул. Может быть, первое, то, что мы способны видеть прошлое, нам даже не нужно гадать, мы действительно можем в прямом смысле заглянуть и увидеть прошлое. Другое, то, что все происходит от случайных квантовых флуктуаций, то, что мы понимаем всего лишь 5% Вселенной, мне кажется, вот это самое важное. Как сама за uh, uh, uh, Спасибо за чудесную лекцию. Uh -huh. uh, почему uh, почему нужна маленькая uh, точка вот этой теории большого взрыва внутренняя сингулярность? Uh, uh, почему? Uh, Почему она до должна быть меньше, эта точка внутри? You, you different... <laughs> um, можно ответить разными способами. Uh, Но ну, если современная физика правильна, то можно доказать, что uh, должна быть uh, единственность в начале Вселенной, должна быть сингулярность. Это то, что uh, как раз теорема сингулярности Хокинга. Самая известная его теорема Как раз это связано С гравитационной физикой Я думаю, что это самый Точный ответ Но Я могу дать вам статью на эту тему И я думаю, что вы Доберетесь до сути Что Здесь этот Вопрос В какой-то момент Мы должны были Остановиться в его изучении ну, я могу вам такое примитивное а, объяснение, что если все летало, то оно должно было находиться довольно близко один объект от другого. Но я думаю, что вам нужно общую теорию относительности Эйнштейна тогда поизучать, чтобы это глубже понять. Okay. Be briefs, be У меня такой, может быть, личный вопрос, а где вы работаете, вы больше а в пустыне, oh, no. <laughs> нет как вообще выглядят ваши дни рабочие, да, то есть вы много ли работаете за телескопом? Я часть экспериментальной группы, я участвую в разных экспериментальных группах, и я занимаюсь анализом данных и разработкой теории, то есть я не строю ничего, я подхожу, конечно, к телескопам, но не так часто, но там слишком жарко, сухо в пустыне, так что я, ну представляете, хожу в офис и кричу там на бедных студентов. Ничего такого славного, героического. Есть ученые, которые действительно, например, космонавты, которые используют телескоп, есть даже еще больше экстремалы, да, те, те кто в скафандрах там все это делает на Южном полюсе а, так что там строят телескопы а, и они управляют этим а, так что бедным студентам и вот им-то вот им и придется туда пойти и померзнуть а, вот, вот у этих людей интересная жизни каждодневно а, самые храбрые это как раз те, которые работают на Южном полюсе зимой, потому что там темно 6 месяцев и при этом им нужно следить, не не видят дневного света за состоянием телескопов, чтобы они не ломались. Есть, вот это большая работа. Если у вас есть вопрос на то если у вас есть вопрос на то if you have a question in uh, Russian, you can ask it and we'll translate it. Uh, it's going to simplify. Uh, it's, it's going to simplify so our Okay, can ask in yeah, it's Это глупый вопрос а Что вы думаете okay. Об Элоне Маске? Uh, um, ну, я не знаю cool. Но он, он такой прикольный uh, Мне кажется, он преувеличивает Немножко свои достижения местами но он настоящий ученый, по вашему мнению? Да, но он настоящий инженер. У меня есть еще два простых вопроса. У вас замечательное знание о галактиках, об исследованиях. Вы когда-нибудь видели какие-то паранормальные явления? Какие-нибудь там летающие тарелки, что-нибудь такое. И действительно, зона 51 существует или нет? Я не думаю, что там сидят инопланетяне, но я думаю, что особо зона есть. Но это не моя сфера. Я не, не эксперт в этой сфере. Спасибо. Thank you very much for the lecture. I have uh, two questions. Uh... Это не что-то такое, что я показал, а это на самом деле показал газета, да, желтый таблоид. Там показана тень черной дыры. Интерпретация на самом деле сложная и там много обработки происходит. Но фундаментально да, там такой необраз показали. почему все было действительно плотным в начале, да? В каком-то смысле я могу объяснить, да, что там было инфляционное расширение, но это... Есть действительно неразрешенный вопрос о том, почему так много вещества было именно в ранней Вселенной, и почему была такая высокая инфляция, почему столько первичного вещества. И космологи часто говорят, почему такая высокая энтропия в первичной Вселенной. Так что это, в общем, неразрешимый вопрос на самом деле. То есть пока мы не очень четко понимаем о том, почему такая высокая плотность была. И что, что касается идеи уничтожения антиматерии, есть вопрос, о котором я не говорила о том, почему больше вещества, чем почему больше материи, чем антиматерии. Вы знаете, что мы состоим, мы материально состоим из вещества и все, что мы видим, состоит из материи, из вещества. Но большинство законов физики не очень четко различают эти два момента и остается открытый вопрос о том, из-за чего возникла вообще больше вещества. Почему мы, не получ... почему мы получили именно материю, а не антиматерию в конечном счете. Так что здесь есть большой космологический вопрос в связи с тем, что вы спрашиваете. И первый вопрос, если я правильно его понял, работают ли все еще спутники Планка? И, к сожалению, нет. Ну, по крайней мере, год назад было так. И причина, почему они перестали работать? Потому что для того, чтобы сделать измерение с низким уровнем шума, необходимо охладить свои детекторы до да, очень низкой температуры, гораздо ниже одного кальвина. То есть детекторы должны быть очень охлажденными для того, чтобы избежать шумового эффекта. И есть охладитель, который используется, и он кончился. Так что планка теперь не работает, потому что, что называется, вот эта холодильная, да, вот эта холодильная жидкость кончилась. И второй вопрос, можем ли мы сделать что-то... Для того, чтобы уменьшить вибрации или загрязнение, да, контаминации в зависимости от местоположения. И планк находится в точке L2. Да, он был в точке L2. Я слышала о планке, но я не, не был уверен. И э, эксперименты на Земле, они часто связаны с еще большим количеством вопросов, чем в космосе. Это связано с той причиной, на которой вы говорили, потому что если вы далеко, там нет атмосферы, да, ее воздействия, и не, не нужно с ней справляться, или там излучение от Земли э, с разных мест, то есть там более получается такая объединенная или чистая среда, поэтому там проще делать эксперименты в космосе. As Neil, Neil said, uh, as Neil deGrasse as Neil de Tyson said that the thousands of them on the planet. It's uh, uh, so we are very lucky to meet such a scientist. Хороший вопрос, если я его правильно понял. Если я правильно понял ваш вопрос, вы спрашиваете, гравитация, прямо ли она действует на реакцию, насколько вот непосредственно, или все-таки опосредованно через плотность и давление? То есть, влияет ли гравитация на реакцию? Да, она влияет, но опосредованно через плотность гравитации. У звезды гравитация вызывает высокую плотность, давление также плотное. И это будет влиять на скорость реакции, на равновесие реакции. И самое большое влияние гравитации из-за того, как это влияет на давление и плотность Почему гравитация не влияет прямо, ну, например, на химическую реакцию? Вот одна молекула, вторая, вот они объединяются. Почему, например, гравитация не имеет значения? Потому что гравитация на самом деле слишком слабая для этого. Она настолько слабее, чем все остальные силы. Так что большинство реакций, они электромагнитное воздействие, слабая сила и... Гравитация настолько слабее, что а, это важно только, когда очень большие а, массы а, подвергаются гравитации, а, иначе это не влияет на реакцию, по крайней мере, насколько я знаю. Вы можете увидеть, что гравитация в этом смысле небольшая, то, что вся Земля тащит меня вниз, но небольшое э, отталкивание электромагнитное все таки делает так, что я стою. Так что мои вот эти маленькие атомы в ногах побеждают гравитацию Земли. Это получается, что гравитация слабая. Э, так что она не, не настолько прямо влияет на химические реакции, на мой взгляд. То есть как какие-то силы, да, которые отличаются от гравитации, которые могли бы влиять на реакцию. как я понял то, что вы спросили. Это может ли быть другая сила, которая отвечает за многие вещи, которые, например, связаны с инфляцией, с инфляционным расширением. И у нас есть хорошее доказательство о том, что может быть дополнительная сила, которая влияет на инфляцию, на этот эффект. Но Силы не могут путешествовать быстрее, чем скорость света, так что есть максимальное расстояние, то, как мы можем влиять, если у нас нет инфляции, которая влияет эволюция, Но мы видим корреляции в, в очень больших масштабах, которые больше, чем то, как путешествует информация. Так что... Если вот у нас есть сила, которая, например, исходит вот отсюда и влияет в этом направлении, я не думаю, что вы можете все инфляционные эффекты объяснить такой вот каузальной физикой, да, или какой-то новой неизвестной силой. Я не думаю, что все можно объяснить новыми силами. Есть и технический ответ на этот вопрос. Вот эта часть реликтового света, то, что она плоская и не ноль, показывает, что как раз не должно быть каких-то других сил. Ну, в общем, это мне пришлось бы отдельную лекцию прочесть, для того, чтобы это объяснить э, нормально. Спасибо большое. <связывая> Какие последние новости астрономия? Я думаю, что здесь есть люди на этой встрече, которые больше знают о нутрино, об этой астрономии. И то, что я знаю, то, что люди стараются с помощью кусочков льда исследовать распределение нейтрино. И, и они смотрят на гомогенность. У меня нет новостей о нейтрино и астрономии. Я стараюсь понять нейтрино в их связи с реликтовым излучением. И не из астрономических источников, а есть на самом деле фон космических нейтрино также как есть космический фон, реликтовое излучение, также и нейтрином производит такой фон. И это очень активная область исследований для того, чтобы понять космический фон, связанный с нейтрином. Я стараюсь исследовать массу нейтрина. Если они сейчас будут по-русски спрашивать, может быть вы подойдете или как Да, да. да. Прежде большое спасибо за вашу лекцию. У меня два вопроса. Как вы считаете? Теория струн. Насколько она серьезна? Может ли вам что-нибудь рассказать о темной энергии? Очень хороший вопрос. Да, я считаю, что теория струн это теория серьезная. Ну, я думаю, что, может быть, кому-то казалось, что эта теория будет развиваться быстрее, чем она развивалась за последние 20 лет, но, тем не менее, я уверен, что она является наилучшей теорией, которая сейчас обняет квантовую механику и описание гравитации. Однако проблема в том, что, учитывая энергию, учитывая период времени, всю ситуацию, которую мы пытаемся описать, все это настолько сложно, что… Конечно, задача стоит очень сложная. То есть я вообще считаю, что нам потребуется, может быть, лет 100, чтобы понять, каким образом работать квантовая гравитация. Но, тем не менее, я не думаю, что мы сможем доказать в ближайшие 10, 20, 30 лет ее ошибочность или правильность. Ну, по крайней мере, мы приложим все усилия, но времени потребуется, может, очень много, вплоть до того момента, когда мы доберемся до тех моментов, которые теория струн пытается объяснить. Ну, в любом случае, через сто лет узнаем. Так, а, может, Знаете, когда ты являешься ученым, то мне кажется, что очень важно научиться признавать, что ты иногда о чем-то ничего не знаешь. 제 모신 팀했습니다. <웃음> Я думаю, что сейчас ведутся серьезные исследования в этом отношении в космологии. Я думаю, в частности, мы исходим из этого, из желания понять, что такое темная энергия. Но знаете, сейчас на самом деле, когда мы пытаемся понять, что такое притяжение, у нас приводит в очаги то, что нам э, э, это это с следует ли нам э, принимать это участие, принимать в это внимание, когда мы говорим об обычной физике, потому что люди принимают участие, извините, принимают во внимание какие-то отдельные аспекты притяжения, но в целом теория не выдерживает критики. Есть квантовая механика, есть э, э, особая относительность, но если их принимать во внимание, то мы понимаем, что не нарушая основные законы физики, мы не можем пока что приложить какую-то теорию, которая, которая работает, которая последовательно. И это решение не должно быть очень простым, просто давление некой частицы. То есть, мне кажется, что у очень Сейчас очень красивая картина, потому что законы физики таковы, какими они являются, их очень сложно изменить. То есть ученые пытаются что-то найти, что-то предложить, но у них пока ничего не получается. Да, конечно, за компьютером приходится сидеть больше, чем я ожидал. Это правда. Ну, вообще не знаю. Ну, с другой стороны, мне нравится в моей работе вот что. Я в рамках преподавательской работы очень много работаю с людьми, очень много общаюсь, и мне это нравится. Я преподаю, я общаюсь со студентами, они задают вопросы, встречаюсь с выпускниками, обсуждаю. То есть я не только сижу за компьютером, конечно, за компьютером тоже много сижу и много пишу электронных писем и так далее. А, но, тем не менее, общение с учеными, мне кажется, является той частью работы, которая всегда интересна.